Всем привет меня зовут жуков алексей я руководитель компании вкус детства рядом со мной есть мой друг и партнер сергей махмутов и повар э, регина в этом видео мы покажем вам новую линейку оборудования в виде э, вагона ресторана в этом видео вы узнаете как можно на этом оборудовании зарабатывать более 200 тысяч рублей чистыми деньгами ежемесячно с удовольствием поеду об этом это у нас вагон ресторан торговое оборудование называется так оно может быть укомплектовано различным различным техническим оборудованием в этом именно в этой именно в этой модели оборудования у нас представлен значит, универсальный модуль на три вида карамели аппарат для приготовления пончиков аппарат для приготовления вафель здесь у нас есть Ящик для хранения денег. И также у нас здесь есть холодильник. Встроенная мойка с двумя емкостями на 30 литров. 30 литров вполне достаточно для того, чтобы день продавец мог работать и мыть различные, там может быть фрукты какие-то, помыть руки, помыть какой-то инвентарь. Также данное торговое оборудование оснащено крышей на Крыша-навес, если мы работаем в торговом центре, она больше служит нам для привлечения внимания, для того, чтобы люди издалека видели этот навес, понимали, что вы продаете, у них осталась, может быть, какая-то интрига, и они подходили к вам поинтересоваться, что же вкусного у вас здесь есть. Также у нас установлены на столешнице защитные экраны. Они необходимы для того, чтобы, во-первых, защитить наших покупателей от есть разные горячие поверхности, да, допустим, это горячая поверхность, э, сам э, универсальный модуль, тоже достаточно горячий. И плюс ко всему эти защитные экраны позволяют нам создать такую атмосферу э, чистоты, да, то есть люди не подходят сюда, не, не дышат на все наши продукты, но они могут с беспрепятственно наблюдать, что здесь происходит. Открытость, прежде всего, это закон перед нашими клиентами. Эти защитные экраны у нас имеется такая диодная подсветка. То есть в торцах она подсвечивается. А вблизи это не так заметно, не так плекует. А если это идти подальше, то также привлекает внимание потенциальных покупателей. Этот защитный экран очень легко можно демонтировать. Также он легко моется. То есть при необходимости мы просто его снимаем. И, собственно, куда-нибудь ставим. С этой стороны такая же история. То есть очень удобно мыть, очень легко обслуживать. Ну и на время, пока мы будем записывать, видимо, мы их уберем, чтобы они не гликовали. Остановимся немного подробнее на каждой из деталей нашего торгового оборудования. Первое. Это универсальный модуль. Он на три емкости. Каждая емкость у нас по 6 литров. В каждой емкости можно делать сразу же два замеса кормления. В чем принципиальное отличие универсального модуля от обычного карамелизатора? Говорят ну, в том, что прогрев в емкости идет сразу со всех четырех, зачем пяти сторон емкости. За счет этого карамель готовится очень плавно, очень равномерно. И она не кипит, как в стандартном карамелизаторе, у которого нагрев идет только снизу. Она не кипит, за счет этого она не подгорает, не чернеет, не темнеет и не приобретает выпитком горький вкус, то есть тут карамель у нас готовится как надо, мы четко выставляем температуру и она поддерживается. Плюс ко всему нам не нужно заботиться о том, ну то есть мы уделяем меньше времени для того, чтобы наблюдать за этой карамелью. Буквально для того, чтобы сварить карамель, нам нужно обратить на нее три раза внимание. Первый раз, когда мы засыпаем ингредиенты, это вода, вода и сахар, Минут через 10 нам нужно ее помешать, да. еще через 20 минут нам нужно открыть, у нас уже будет сироп, после этого нам нужно выдать патоку, ароматизатор, закрыть еще на 10 минут, через 10 минут можно уже делать яблоко. А, вокруг этого универсального модуля у нас здесь есть вот такая вот диодная подсветка красного цвета, это сделано для того, чтобы, ну и она привлекает внимание, конечно, покупать, очень красиво смотрится. Это сделано для того, чтобы тепловая энергия не передавалась на всю столешницу. То есть вот сам универсальный модуль нагревается достаточно серьезно, рукой да, вот могу подходит, но горячо. Чтобы тепловая энергия не передавалась на всю столешницу. Есть у нас вот такой воздушный мостик, тепловой мостик. Далее, ввод электричества у нас в стойку производится за счет вводного кабеля. То есть он э, не всегда включен, то есть на время, на ночь или там еще на какое-то время, когда мы не пользуемся оборудованием, мы можем его от отключать. Э, на передней панели у нас установлены две дополнительные резинки, резетки для подключения каких-то дополнительных, такого-то дополнительного оборудования. Может быть телефон там зарядить, может быть какая-то подсветка у вас будет дополнительная или еще что-то. Здесь у нас монтирован для, вот здесь будет у нас зона отпуска товара, да? здесь будет стоять человек, который будет принимать деньги, выдавать товар, здесь у него есть ящик для хранения наличных, чтобы было. Ящик для хранения наличных, он уменьшает время обслуживания одного клиента, за счет этого мы обслуживаем как можно больше клиентов в определенное количество времени, то есть зарабатываем больше денег. От этого очень сильно зависит прибыль всего вашего предприятия. На этом оборудовании вообще должно работать минимум, я считаю, три человека. Один человек должен заниматься распределением, э, то есть пред, пред получением заказов, распределением заказов и отдавать распоряжение технологическому персоналу. Один человек должен у нас готовить яблоки в кормере, да, и один человек должен у нас готовить пончики и папки. пончики и бабки. Здесь у нас под ящиком для хранения наличных имеется холодильник. В холодильнике мы можем хранить тесто, можем хранить какие-то фрукты, можем хранить молоко, ну, все, что нам нужно для того, чтобы э, готовить эти продукты. Э -э, установлено у нас э, оборудование для приготовления пончиков, то есть это так называемые донатсы, э, по-американски ну, по по донатсы, так это пончики. На 6 пончиков у нас за один раз можно приготовить 6 пончиков. Приготовление пончиков где-то две-три минуты. Здесь у нас имеется емкость. Здесь у нас помещается э, э, тесто для пончиков то есть в специальном мешке кондитерском, здесь он лежит, то есть при необходимости мы его достаем. Здесь у нас есть две маленькие емкости, они для посыпок предназначены, то есть для украшения наших кончиков. Здесь также есть две емкости, они также для посыпок, тоже можно украшать как пончики, так и венские вафли. Здесь у нас мармит, мармит сухой, то есть для его работы не требуется вода, нам не нужно наливать туда воду, не нужно следить постоянно за тем, чтобы вода была в нужном количестве и переживать за то, что он сгорит, если вода испарится. Также в этом мармике идет более ровное распределение температуры. Температура задается с точностью до 0,1 градуса, то есть мы задали температуру и у нас все там плавится. Здесь у нас сейчас засыпано два вида глазури зеленая и желтая глазурь одна глазурь у нас уже как вот и белый шоколад белый шоколад тоже расположено в этом зоне в этой зоне потому что здесь мы можем делать и фрукты в, э, фрукты в шоколаде да и готовить также для приготовления кончиков вафель нам нужен будет шоколад а, далее здесь у нас расположен аппарат для приготовления вафель, детский вафель. Значит, он у нас идет для большей последовательности, получается, на две, на две поверхности. Значит, на, вот этот один круг у нас предназначается для приготовления двух порций. То есть мы можем делать четыре порции вафель за примерно три минуты. Здесь также идет у нас емкость для теста, для приготовления вафель. То есть мы засыпали, закрыли, через 3 минут-два у нас готов. Точная регулировка температуры до 300 градусов. Также таймер на каждой из поверхностей. Очень удобно пользоваться. Все это оборудование у нас подключается. Провода выведены и выведены в саму стойку. В самой стойке для этого предназначены специальные розетки по две розетки на каждой из точек. То есть у нас две точки, две розетки. На передней панели так, что у нас есть две розетки. В этом торговом оборудовании также у нас сделан дополнительный откидной столик. То есть если нам нужно дополнительное рабочее пространство, мы его поднимаем, опору устанавливаем. Все у нас дополнительный столик. Данный вид оборудования вы можете найти на нашем интернет-магазине businessshop.ru в качестве готового решения для вашего бизнеса. На этом оборудовании можно зарабатывать более 200 тысяч рублей чистой прибыли ежемесячно. При этом стоимость этого оборудования не превышает 250 тысяч рублей. Точную стоимость на день обращения уточняйте у вашего менеджера. Обращайтесь в нашу компанию, заказывайте оборудование. Удачных вам продаж и всего хорошего. До свидания.